Дамы и господа, всех приветствую! Беленицкий Леонид Михайлович, Суд карма йоги, курс 2, лекция номер 211. Мы сменили плакат, и мы начинаем как бы то же самое, вот тот же самый курс, в чьих руках работает оккультизм, только в трансформации на уровень второго курса, на уровень восприятия второго курса. Итак... Мы с вами проговорили, то есть совсем издалека, да, мы с вами проговорили, что есть ряд инициаций. Вы уже, я надеюсь, все их выучили, потому что я бесконечно повторяю последовательность вот этих вот инициаций. Четыре состояния шавасаны нужно освоить и научиться осознанно из одного в другое переходить меняя состояние свое, восприятие окружающей реальности только лишь потому, что вы освоили упражнение Шавасана в четырех состояниях и пятое промежуточное состояние расслабления. Далее, как только у вас это получилось и вы понимаете, что вот она тяжесть, вот она легкость, вот оно парение, вот он полет. Далее, на канале первого курса была практическая лекция «Уметь парить по социуму, как птица». Да? То есть, если вы реально осваиваете состояние полета в шавасане, то дальше вы смотрите, можете ли вы вот именно не копаться, ковыряться, а именно летать социальной среде или как бы вот состояние счастья, когда человек говорит, я прямо порхала, мне было так хорошо, я прямо летала, да, вот это состояние из Шаваса нужно научиться переносить в социальную среду и в свою социальную реализацию, но абсолютно все равно, война не война. Посмотрите старые фильмы о войне. Там показаны разные состояния людей абсолютно вне зависимости от того, где они на фронте там и так далее. Или они в тылу, или бомбежки, или не бомбежки. Человек ко всему привыкает. Посмотрите на государство Израиль. Они постоянно живут в состоянии потенциального нападения такого и все служат в армии тотальной все бегают с этими автоматами и все знают куда где прятаться потому что вот такая судьба у этой страны у этого народа вот такая карма у этого народа и все кто туда едет в израиль согласны принять на себя эту карму и стать частью вот этой его страны со всеми бомбежками, потенциалом, как бы быть атакованными со стороны окружающих всех арабских государств, потому что им не имется просто... И это очень интересно, вот как люди продолжают ехать в Израиль, понимая, что состояние войны там постоянное, перманентное, понимаете? И все равно люди туда едут. <как> Моя любимая команда КВН, новосибирская, 90-х годов. На востоке есть страна Израиль, и на западе страна Израиль есть. И на юге есть страна Израиль, и на север, если в центре сесть. А, ну, не могу я, да, это просто вот крик души. По этой команде жално, жалко, что она ушла со сцены, но ну, три раза они были чемпионом, они доказали, что они лучшие. Итак, и освободили место другим, ну, по-честному. Что у нас получается? Даже результат самой первой инициации, как только вы научились достигать вот эти четыре состояния, дальше вы пробуете по социуму парить. Если вы думаете, что это я придумал, начинаете искать книжки по Симарону, авторы Гурамов и Долохов, они не основатели Симарона. Основатель Симарона совсем другой человек, но тем не менее они популяризаторы, они одни из самых лучших учеников, которые смогли Симарона из узкой такой эзотерической группы сделать совершенно массовое известное явление. Вот всеморони и спасибо им за это гурамову и Долохову. Вот у них есть всеморони состояние парения и это состояние социального парения нужно всем освоить, иначе чем мы вообще тут все занимаемся? Вот это вот основа основ, понимаете? Лишнюю информацию, которую нельзя нигде никак применить, ее нужно отбрасывать, с ней нужно расставаться, бесполезно тащить на себе старый хлам разных эзотерических конфессий, который абсолютно никак не применим. Я не против разоблаченной изиды Елены Петровны, уважаемая Блаватской, но тем не менее очень много эзотерического мусора в многих головах, который абсолютно ничего из него нельзя слепить. То, что я пытаюсь всех научить, это все эзотерические знания должны быть как это штопор, это консервный ножик, это ложка, это вилка, это лампа, это майка, это кепка, это то есть у каждой эзотерической вот такой маленькой штучки должно быть свое четкое практическое применение, которое решает определенные социальные задачи. Не надо мне рассказывать я, я в эзотерике 78 -го года с 1978 -го года. а преподавать я начал в 1986 году и у меня было 3000 человек за время моего преподавания в пяти странах. Поэтому, пожалуйста, я понимаю, что многие подросли, не все всех знают, но ничего. Итак, вот после каждой ступени вот этих вот инициаций вам нужно освоить что-то совершенно практическое. Будете вы учить других, не будете выучить других. Но вот это вот совершенно практическое должно быть все время с вами, и у вас должен быть создан вот такой вот навык, который отличает вас с навыком и вас от, от вас без этого навыка. И вся жизнь должна расслоиться на два периода. Вы без навыка и вы с навыком. Вот такой мост из прошлого в будущее. Итак, вторая инициация. Случайное попадание в астрал, когда вы в шавасане достигли четырех состояний, четвертого состояния полета, и начинаете с помощью двух инструментов и третий вариант, два инструмента одновременно, то есть вы наращиваете скорость воображаемого полета в шавасане за счет вашей мысли, воображения, фантазии и за счет силы воли. Один инструмент это сила воли, это как бы давите на акселератор газа, если на машине вы когда-то ездили. А второе, за счет вашего воображения, вот как летит вот этот вот Супермен. Да. И когда вы можете соединить волю и воображение, вот тогда и получается у вас экстра скорость суперскорости, вы попадаете в астрал, вы теряете контроль над ситуацией, и критерии того, что вы были в астрале, вы открываете глаза, вас как бы выкинули из этой шавасаны, но у вас полная загрузка энергии, все чакры прямо закачаны тотально. И вот, вот у вас вот эта вторая инициация, это совершенно удивительный мистический опыт, в результате выполнения, вот другой уровень совершенно выполнения шавасаны. И в результате вот этого другого уровня выполнения шавасаны у вас открываются совершенно другие двери. То есть вы устали, у вас нет энергии, вы легли где не попади летом вообще можно везде лежать где угодно, зимой нужно выбирать. Сделали шавасану, прошли четыре состояния, вошли в скорость. Если вы научились, освоили вот это случайное попадание в астрал, то вы набираете энергию, как только у вас появляется возможность э -э, лечь э -э, на горизонтальной поверхности или же сесть и, и вытянуть ноги где-то в каком-то кресле, так полулежа как-то откинуться и войти в состояние шавасаны. Чем большее количество лет вы практикуете состояние шавасаны, тем в более мудреной позе вы можете в него входить. Вот это результат, практический, социальный результат насыщения энергии своей нервной системы после того, как вы освоили результат второй инициации. Институт карма йоги. Третья инициация – попадание э, ваше в астрал, осознанное попадание в астрал. Три ступени. Э, создание канала с духовным родителем, ведущим капсулы, старшим капсулы. А вот теперь мы соединяем это все с атрибутами, то есть в чьих руках работает оккультизм. У вас получается, когда вы этот канал создаете с духовным родителем, какой... Практический результат. вашей ситуации из прошлого. Мостик, видите, из прошлого в будущее. Ваши ситуации из вашего прошлого, когда вы начинаете, как бы, сквозь такую подзорную трубу. А, сейчас, секунду. Легкая пробежка. Легкая пробежка. Сейчас мы придем. То есть, когда вы начинаете смотреть ваше прошлое, то есть вы смотрите, где ваше прошлое, и начинаете искать да, какую-то одну маленькую ситуацию с помощью каких-то медитативных инструментов. Вот у меня другое есть. Покруче. да. Это для того, чтобы делать иглоукалывание на ушки. Вот, и вы смотрите ситуацию какую-то в прошлом. Когда у вас есть канал с вашим ведущим капсулы, что получается? Вдруг вы начинаете понимать, что в этой ситуации вы понимаете ее глубже, вы понимаете, зачем она была нужна, и вы понимаете какой-то такой интересный результат, Чему научились вы в этой ситуации? И вот раньше, до того, как вы задумывались, медитировали на своего духовного родителя, у вас это не получалось. Но после того, как вы нашли кто из четверых бабушек, дедушек, у вас таки духовный родитель, критерий-то очень простой. Можно по-разному определять, мы с вами это говорили. На первом курсе есть много лекций на эту тему, и на втором курсе тоже есть целый список лекций на эту тему, как, как эту медитацию проводить. Как минимум три варианта у вас есть, как выходить на духовного родителя. Но один из критериев, вот один из этих трех вариантов, это вы берете бабушку по линии мамы, ставите ее, есть у вас фотография, нету. Можете просто говорить, бабушка по линии мамы, бабушка по линии мамы. Там что-то вдруг там где-то замелькало. Вы говорите, все время повторяете, повторяете, повторяете. А дальше вы берете какую-то ситуацию, когда вы были маленькой девочкой и пытаетесь ее увидеть. Увидится ли что-то новое? Провели так полчаса, ничего не увиделось. Дедушка по линии мамы, дедушка по линии мамы, дедушка, вы как бы вытаскиваете из мира мертвых или живых, если этот человек жив, образ. И опять вместе с ним смотрите вот на эту ситуацию, пытаясь что-то в ней накопать. И вдруг, если эта ситуация перед вами раскрывается, вы вдруг и это начинаете понимать, и это, и то, и то, и то. И эта ситуация перед вами бабах и... Из какой-то там точки какого-то воспоминания вдруг она превратилась в целый кинофильм. И вы понимаете, почему это и как это связано с тем. Вот это вот и есть, что вы вышли через астральное пространство на вашего духовного родителя. Как только у вас получилось это один раз, вы уже других не вызываете, не нужно проверять. Не нужно съедать всю коробку конфет за один раз. Вы берете другую ситуацию и все записываете себе результаты. Но ну, многим лень писать. Я понимаю эту часть, да. Потому что у нас в клетках есть такие штуки, митохондрии, которые хранилище энергии, и у них чуть-чуть энергии взять, это просто катастрофа. Митохондрия это как склад, за завскладом, ничего не возьмешь пока правильный снабженец не придет. Поэтому, вот каждый уровень, вот это первый уровень третьей инициации, осознанное попадание в астрал. Вы начинаете ситуации своей судьбы видеть по-другому совсем. У вас как бы сознание расширяется. И это совершенно удивительно, потому что, как только вы свои ситуации начинаете видеть, как только вы заканчиваете свой курсовой проект, вы и ситуации других людей начинаете видеть. А если у вас еще хватает мудрости молчать при этом, и никому ничего не рассказывать, потому что ну, вы не можете всю планету научить, для этого нужно там статусы менять, много чего другого делать. Сразу у вас, у вас изменяется все. Дальше следующий уровень, того же третьего посвящения. Второй. Ведущие капсулы. Вы начинаете видеть все ситуации вашей судьбы в последовательности. То есть каждый период вашей судьбы, это как в пьесе, сцена какая-то. То есть в фильме есть завязка, да, чтобы у вас э, завязка, то есть она в фильме формирует привязанности. Если завязка, вот начало фильма... Вас никак не всколыхнуло ваши эмоции, или ваш интеллект, или вашу чакру какую-то. Вы же этот фильм не смотрите. То же самое и с книгами. Вы прочли первые пять страниц, не затягивает. То есть текст или видеоряд не создает привязанности. Привязанности вашей ну, души или вашего восприятия к тексту или к видеоряду. Раз привязанности нет, вы книжку отложили, фильм отложили, не пошли дальше, потому что нет интереса. Устать вы на работе устаете. Учиться мы учимся, чтобы по зарплате продвинуться или потому что нам очень надо. А эзотерика, оккультизм совсем другое. Мы учимся, потому что нам жутко интересно. вишутка чакра просто тянет нас в это все. Вот Мир делится на две части. Одни люди, которых эзотерика, оккультизм, мистика не интересуют. Почему? Потому что у них по прошлым жизням ничего этого не было. А люди, у которых было это все в прошлой жизни, они аж прямо из кожи вон лезут, потому что их это все интересует. И сначала человек в шелуху всякую набирает, а потом ищет, а что ж практического в этом есть. Вот получается, ведущие родовой капсулы, это некий ваш генетический предок, а они все живут у вас в подсознании, только они там глубоко где-то в подвале. Но когда вы не знаете, что вам по жизни делать, и говорите, утро вечера мудренее, с этим надо переспать. Никогда девушка показывает пальцем на пацана и говорит, с этим надо переспать. Имеется в виду, с надо переспать. Почему? Потому что ночью, когда ваши из восьми тел шесть во сне пойдут гулять, то там совет родовой капсулы их найдет. Даже если вы не вышли на родовую капсулу, и у вас утром появляется решение в голове, вот это ваши тонкие тела, шесть тел, они посоветовались с вашими всеми генетическими предками в четвертом уровне подсознания. Ну, какая разница в каком? Поэтому, когда у вас есть выход на ведущего по судьбе, ведущего родовой капсулы, то вы понимаете, что каждый ваш период жизни, он открывал вам что-то. И как-то расширял ваше сознание. Даже если он был горький, трудный, вас наказывали, у вас близкие уходили из жизни, любовь вашу кто-то убил. Но это все было нужно для чего-то, потому что каждая акция в одной руке добро, в другой зло. И у вас что-то открывается благодаря воспитанию вот этих вот двух рук. Так получается. Посмотрите на жизнь. Не может быть одно сплошное счастье. Черный цвет, а потом будет белый цвет. Вот и весь секрет. Зебру видели в зоопарке? Вот, вот эти три посвящения. А когда вы выходите на основателя рода, то вы начинаете понимать миссию свою на этой планете. Вы начинаете понимать, для чего вы родились. А рождаемся мы... Для того, чтобы действовать в зоне наших максимальных интересов. И это люди, которые по Манипуре мыслят, у них зона максимальных интересов, это финансовые интересы. А человек, который духовный, человек, у которого сердце открыто, для него максимальные интересы, это не Манипура чакра, а Вишутка чакра. И он живет тем, что ему интересно. Вы представляете, какой это кайф, когда вы из матрицы, вырываясь постепенно, как пуля, вырваться невозможно. Вырывание из матрицы происходит постепенно, разрыв привязанности, о которых говорили большевики, и писал Патанжалин. Разрыв привязанности происходит постепенно. Понимаешь? Постепенно. Вот. И когда у вас получается, вы третья инициация, последний уровень, вы выходите на основателя рода, вы начинаете понимать, в принципе, что вы здесь делаете на этой планете. Потому что вот эта вот сфера ваших духовных интересов и есть, зачем вы рождены, в этом и есть ваша миссия. Только некоторые люди очень резкие, они бросают работу, и они сразу думают, что они сейчас начнут делать то, что им интереснее всего, и деньги пойдут сами. Ничего подобного. Денежный поток, как и дом, как и счастье, нужно выстраивать. Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич. Вот то же самое. Счастье нужно строить по кирпичикам. То же самое бизнес нужно строить по кирпичикам. Поэтому, когда вы уже поняли, в чем вас интерес всей вашей жизни, то нужно время, когда вы зарабатываете, оставить на 80%, а 20% начинать заниматься тем что вам интереснее всего если вам не хватает денег значит 10 процентов 90 работайте а 10 процентов то что вам интереснее всего и думайте как из вашего хобби сделать прибыльный бизнес как только вы придумаете вы эти проценты будете потихонечку смещать вот и все Конечно, девушка одна мне рассказывает, что сейчас она найдет себе спонсора, Ну, конечно, с такими ногами легко находи себе спонсора. Если ты согласна менять свои ноги на его спонсорские деньги, так о чем разговор? Есть разные формы достижения своей миссии на земле. Поэтому вперед! И он тебя будет содержать, а ты будешь заниматься своей миссией. Но ты пойми, что любые ноги, даже такие красивые ноги, все равно стареют в какой-то момент. И тот, который спонсор, его может привлечь другая девушка с другой миссией на Земле. Поэтому пока у тебя есть спонсор, береги своего дракона, как Соломонова рассказывает, вот, и делай себе бизнес, чтобы у тебя был источник дохода. Вот, вот примерно так. То есть вот эти вот результаты, это результаты третьего посвящения, когда вы понимаете, что вам реально нужно. И отличие жизни до этого, как вы поняли, что вам реально нужно, вы были под властью рекламы. То есть вам на мозги все время... Мы говорили вот в предыдущих всех лекциях, там, новости оккультизма, да, 2022 года, что вот политика наезжает на голову человеку, обывателю, и он начинает думать по-другому, что в Украине там одни нацисты, вот только границу пересекаешь, и нацисты стоят с троем, да, и смотрят на тебя. Как ты не нацист, пришел к нам, к нацистам? Вот как ты мог, да? А, вот, Ну, я понимаю всю эту Утрированность и глупость Ситуации Но тем не менее, они же 8 лет Глотку рвали, формируя это сознание а, Поэтому Понимаете, но до этого Реклама входила в сознание Потому что, ну как Мерседесы продавать Если Мерседес С-класса Там 100 тысяч стоит, или ну не знаю Сколько у вас в Америке дешевле, чем в Германии получается. И при такой цене, ну кто может себе позволить? Человек с доходом 100 тысяч, Мерседес, ну технически, да, может себе позволить. Но смотря где он работает, если ему близко ездить, то, то смысла просто нет. Ну просто смысла нет, понимаете? Ну никакого. Только для того, чтобы хвастаться, или когда все соседи вокруг на Мерседесах, а у тебя там Хонда, Аккорд, и ты смотришь, и они на тебя так смотрят, что это за калашное рыло там в нашем гусином ряду, да? Примерно вот так. Но когда вы начинаете понимать зачем вы на этой планете какая ваша миссия вас уже рекламой не возьмешь пошел на дилерскую он мне говорит там этот который финансами занимается да ладно ну несколько тысяч зато смотри мы сейчас разделим на 72 месяца но ты на новой машине он мне рассказывает, то есть он меня цепляет я на него смотрю я говорю, ты борщ любишь, он на меня смотрит. Я говорю, ты перебарщиваешь, дорогой. То есть, ну все те приемы, которым его научили, на мне они не срабатывают. И я пытаюсь это ему сказать. Но он не поверил, я ему всю его жизнь рассказал в пяти предложениях. Он запнулся, говорит, что ты хочешь от меня. Я говорю, послушай, не надо свои приемы на мне применять, но ну, ну я вижу все, я могу все их тебе расписать, и все ошибки, которые ты уже сделал, тоже могу тебе дать. Итак, у нас после каждой инициации должны быть свои навыки. Теперь, когда вы три инициации прошли, вы должны понимать, чем вы сейчас отличаетесь от того человека, кем вы были раньше. И вот в этом вся мотивация, чтобы дальше двигаться. При этом вы тоже должны понимать, что если вы провели там три года, и вы прошли, условно говоря, эти три инициации. Ну я так, для ровного счета, потому что если вы в прошлых жизнях проходили многие вещи, вы за три месяца все это можете пройти. Теперь, вот прошли вы это за три года или за три месяца. А дальше получается... Вы вдруг там кого-то потеряли. Вы сидите в медитации, пытаетесь найти, где же это тело, а может человек жив. Ребята, если бы это было так легко, один этот навык – искать людей, которые пропали. Вы понимаете, количество детей, которые пропадают каждый год, потому что каким-то бессовестным людям нужны органы и какие-то бессовестные специалисты в хирургии – Готовы за какие-то бессовестные суммы у ребенка украденного пересадить орган в того бессовестного человека, который считает, что он вправе забрать у ребенка орган украденного. Понимаете? Ну, гнусная ситуация, да? Но, если бы, как только вы этим овладеваете, то вы уже миллионер. Все, вам не нужно на работу ходить. Как только у вас появляется вот эта вот одна ситха, вам больше ничего делать не надо. Но жизни у вас нет. Потому что все силовые министерства, зная, что вы это можете, вас никто в покое не оставит. Если вы думаете, что вы кому-то из родственников будете помогать, ваше время распишут на много лет вперед. И все время за вас будет борьба, то есть... У вас ни семьи не будет, ни детей не будет, ни секса не будет. Вам будут давать перекусывать, чтобы вы с голоду не умерли. И, и вы начнете и пить, и курить, потому что вам нужно как-то от них отрываться. И эти все люди, они свой отдых понимают, но у них боевая тревога, норма жизни. Поэтому 24-7. 24 часа 7 дней в неделю. И... Любые мелкие ситхи, любые, как только вы понимаете, кто ваш потенциальный потребитель и как эту мелкую ситху вы можете продать, вам не нужно больше ничем другим заниматься. Тот же самый стакт-маркет, когда одна девушка говорит, я вам вот увидите, все, что я сказала, все сбудется и смотрит на меня вот такими светлыми глазами. Я говорю, дорогая, есть фирма nvidia называется вот сейчас так пошел вниз как только ты мне укажешь день недели в которой я должен не работать и сидеть перед монитором чтобы вовремя вот э, купить там сотню акций все твоих 20 процентов прибыли которая придет через три месяца и если ты это мне скажешь а потом скажешь дяде который не сотню акций NVIDIA купит, а, а миллион купит, то 20% тебе хватит и 10 поколениям после тебя. Один раз, с одного раза, с одного раза. Поэтому все ситхи такого плана, которые могут в социум принести какие-то фантастические деньги, эти все ситхи, они блокируются по целому ряду параметров. Они блокируются природно. Вы можете спросить у любого оккультиста, экстрасенса, и он начинает говорить, да, я могу находить людей. Но ну, замечательно, спрячьте в комнате что-нибудь. Пусть он вам найдет, любая собака найдет гораздо быстрее по запаху. Это нужно все понимать, все эти вещи нужно понимать. Поэтому мы начинаем с каких-то мелких, но реальных, способности. и вот эти мелкие но реальные способности мы культивируем как бы собираем какой-то один-один букет чтобы в итоге в какой-то момент на каком-то уровне но что я могу вам честно абсолютно и точно сказать до тех пор пока вы до пятого мира не доходите интеллектуально раз Пока вы до пятого мира не подтягиваете туда все чакры. Пока вы не начинаете счастьем и любовью жить. Счастьем и любовью. И честностью, а не врать с трибуны, как российское телевидение. Только включаешь и сразу поток вранья идет. Включите вот начинается все с пятого мира до тех пор пока эмоции третьего бурлят у вас в голове и у вас нет баланса то ничего не выходит то же самое когда четвертый мир вы не знаете за кого голосовать за республиканцев, за демократов там коррупция там коррупция, президент коррумпированный и и у вас, как бы, и вы слушаете только одну сторону, одну партию. В действительности и, и, информация и та, и та нуждается в корректировке. И все эти разговоры, что мы по-разному видим, я художник, я так вижу. Да-да. Есть четкие пять принципов ямы. Ахимса, Астея, Сатья. А париграха брахмачария. Как только вы понимаете эти пять, и нарушение любого из пяти ведет к кармическим последствиям, и кармическое последствие убийства ничего не может оправдать. Ничего не может оправдать. Кроме единственного варианта когда на глазах у матери расстреляли мужа или, и ребенка, и она схватила кочергу и этого убийцу. Чбак пробила голову, и второму пробила голову, и упала, и зарыдала над телом убитых родственников. На нее никакой кармы не ложится. Наоборот, если она при этом ничего не сделала, и потом она мысленно живет, и тех убивает каждый день, и утро, и вечер, как только глаза закроет, у нее же гештальт не завершен. Понимаете? Поэтому очень узкая сфера, когда нарушение Ахимсы является правильным. И тут Пхагавадгита, когда боги были не, были не в девятом мире, а в четвертом, потом они удлинили дистанцию к себе, они были в четвертом, они были, а цари это была просто варна, это были кшатрии власти, то есть и, и касты, четыре касты, это был второй мир. Он был в рамках этих четырех каст, второй мир в Индии, а, а боги, они выходили к людям, люди знали их по именам, это потом боги, один бог всех отстрелял и стал единый, то есть, в этой религии один этот Бог, а в этой религии один этот Бог. Политеизм, монотеизм, прошлое и будущее, и вот этот мост. Итак, одно дело, когда вы поняли результаты инициации, а другое дело, теперь та часть лекции, которая уже не повторялась раньше. Первая часть. Какой ваш астральный образ? Как вы себя идентифицируете в астральном пространстве? Вы кто? Очень многие старички, вызываю в астральном пространстве товарища, он здесь старый с палкой ходит, а в астральном пространстве он молодой пацан, 19 лет, весь... Ого-го! Звенящий, как кедр! Потому что мы себя идентифицируем в астральном пространстве в самом своем счастливом времени. И Мадонна с младенцем. Откуда образ? Это как раз и есть астральный образ, когда вот это было самое большое счастье. Когда женщина собой кормит ребенка. У кого-то из женщины не это ненавидят, когда он высасывает из нее соки, силы. А чего ж ты рожала? Но это другой вопрос. Итак, у нас есть последовательность трансформации. Да? Ребенок родился, сначала его учат. Потом что получается? Потом подростковый возраст ребенок пытается оторваться от всех, он фактически обрезает какую-то часть контроля родительского, пытается стать самостоятельным. Потом он сам становится родителем и он уже добровольно создает семейные связи, то он в подростковом возрасте обрывал все эти привязанности, чик-чик-чик. А теперь он уже собирается семью свою создать, и он сам создает привязанности, и он уже начинает своих детей учить. А потом он уже переходит в другой статус, и он уже дедушка или бабушка, и внуки есть, и он издалека как бы на них смотрит, но он не является основным воспитателем, и он не является основным ответственным лицом. Вот привезли на субботу-воскресенье, вот он их там бабеситает, да? А так нет, и он их созерцает. А потом он правнуков созерцает, он уже их имена не помнит, он там их созерцает. Вот это вот наша трансформация по жизни. А теперь представьте, что продолжительность жизни у вас не 80 лет, а 800, как написано в Библии. Почитайте. Абрам родил Исаака, а Исаак Иосифа. А Иосиф оказался Кобзоном. И они жили по 800 лет, по 900 лет. Так вот, что получается. Вот представьте, мы не будем говорить, как там оно шло, но, но в общем, глобально. Вот вы за 80 лет отстрелялись, вы побыли ребенком, родителем, дедушкой, бабушкой, прадедушкой. А потом ваши отпрыски, их уже так много, что вы со счета сбились, и вам неинтересно. И вы им неинтересны. И вот тогда что получается? Ну вот, допустим, вы в здравом уме, в твердой памяти, привели их к вам. Да, привели их к вам. И вы смотрите на них они еще детские у них там ветер в голове да но благодаря всему вашему анализу вы свою жизнь проанализировали теперь их жизнь вы анализируете вы прямо видите всю их судьбу во всяком случае в трех-четырех вариантах вы видите кто кем будет кто будет аферистом а кто будет начальником а кто у кого криминальные наклонности а у кого наклонности там стихи сочинять, понимаете, книжки читать, а кто подраться любит, а кто будет строить все время, а кто у кого-то любит стырить что-то, а кто любит пожрать, а кто любит футбол гонять днями, часами, без отдыха и сна. Понимаете, у вас открывается, вы начинаете видеть судьбы будущих. А, опять-таки книжка Сахарова открытие третьего глаза не того Сахарова, который по водородной бомбе Сахаров фамилия распространенная да э, открытие третьего глаза Сахарова там очень интересное вступление в этом вступлении говорится о известном эксперименте когда студентам завязывали глаза им платили деньги за опыт это было гораздо лучше, чем вагоны разгружать на станции и они должны были то есть на ощупь все делать завязанными глазами. Они сначала спали сутки, отдыхали от той жизни, да? А потом начинался эксперимент. Их, сначала их тяготило, они и пели, и пытались танцевать. Они не знали, чем себя занять. Все это время. И многие выходили из эксперимента, потому что они начинали видеть галлюцинации. Когда они с закрытыми глазами проводили больше трех суток, то к ним начинали приходить какие-то образы, которые они воспринимали как реальность. Почитайте, очень интересно. Поэтому у каждой трансформации есть свои последствия, если вы допускаете варианты. Вот этой вот трансформации. Весь путь инициации, он рассчитан на то, что если вы хотите реально пройти, то у вас происходят какие-то мелкие, минимальные трансформации, и вы можете контролировать достаточно успешно все те состояния, в которые вы попадаете. Итак, ваш астральный облик. Многие старички выходят детьми или в состоянии своего наивысшего счастья. Конечно, самому очень трудно увидеть свой астральный облик, но при сделанном курсовом проекте вы смотрите, а сколько вообще у вас по жизни было вот этих состояний счастья. И дальше, как вы себя видите в этом счастье? Потом, обязательно, каждому из вас, нужно пойти в музей, если вы можете, если открыто. Я понимаю, война, война. да. Ищите картины религиозного содержания. И там куча всяких астральных атрибутов вокруг головы. Смотрите буддийские картины, открывайте интернет. Просто когда вы приходите в храм, там эта картина живая. И если это не копия, а подлинник, то с нее энергия идет, и вы можете мысленно сознанием туда войти. Если это хорошая копия, бывает, что копия лучше оригинала, и вы не только можете туда войти, вы там можете гулять и время проводить внутри этой картины. Но в основном мастера, которые создавали шедевры, люди, которые делают копии, даже самые классные. Это пространство ограничено. Поэтому тот, кто может чувствовать вот эту вот разницу, он вполне может работать как эксперт. Например, когда вы настроены на какого-то мастера, и вы точно чувствуете его энергию, то вы можете определять подлинность. Особенно, если вы можете показать на проверку, когда вам... 50 копий выставят одной и той же картины. И вы можете сказать, какое полотно создавал мастер. Это результат настройки. Конечно, за это платят меньше, чем за нахождение людей, например, погибших, пропавших без вести, потому что родители готовы любую сумму отстегнуть, если результативность есть. Но и разведки всех стран мира тоже готовы отстегнуть, когда им что-то надо, гораздо больше, чем родители вам отстегнут. И, и у разведок мира поиск людей это просто неисчислимое количество. Нужно искать, и зачем тратить деньги, стрелять из пушки по воробьям, когда можно вас взять за шиворот и заставить найти конкретно кого -то. Вот когда у вас последовательность трансформации вы начинаете вдруг понимать, что сознание расширяется. Эти атрибуты, они бывают нескольких типов. То, чего опять-таки нет в разных лекциях, но намеки были. Первая часть – это медали. Это медали, вот всех, кто прошел войну, вся в грудь в крестах, то есть у них медали, да. у каждой любовницы Шойгу куча своих медалей. Это за определенные заслуги. И не думайте, что для получения каждой из этих медалей можно иметь меньше навыков, чем в том же спецназе. А может даже и больше. А, ну, так получается. Поэтому медали это прошлое по этому мостику. Мы не можем их отрицать. Чек с медалями заслуженный. У человека есть какие-то льготы, у человека есть, то есть, раз медали есть, то у него есть, ну, какие-то он может там что-то просить, требовать, во всяком случае, какие-то льготы у него есть. Но кроме этих медалей, еще есть другие совершенно атрибуты, есть трофеи, а есть инструменты. Всем известно, что такое битва экстрасенсов, откуда они взяли те же самые хроники Амбера, там Мерлин и Колдун, Маска, а Маска это его бывшая любовница Джулия, которой он показал умение ходить по мирам. А дальше он понял, что же он наделал под влиянием любви. Сейчас она начнет требовать передать ей силу, потому что это следующее логическое, что за этим должно произойти. Он с ней порвал, от нее отдалился. Но она таки нашла свой путь через других колдунов, вот в это пространство, и стала хозяйкой замка четырех миров. То есть она победила. Она, она работала как бы у, у мамы Люка, она работала там посудомойкой. И тем не менее она ее научила чему-то. И вот она всех победила и стала хозяйкой замка четырех миров. Вот, и задружилась с Юртом, который был как бы брат сводный Мерлина. И вот очень интересно, то есть в колдовской дуэли есть трофей. Вот этот «Замок четырех миров» Хроника Хамбера, это третья книга Хроника Хамбера, э -э, Джулия, она получила «Замок четырех миров» как трофей, потому что она смогла хитростью раз, внезапностью два, и те навыки, которые у нее были три, победить того колдуна, который на те времена был хозяином «Замка четырех миров». А замок четырех миров, он был знаменит тем, что имел собственный источник энергии, который назывался багрянец, который нужно было собирать, превращать, лепить. Но это был источник не такой, как, как лабиринт Амбера или Хаоса, но это был совершенно достойный источник энергии и замок четырех миров, Брали всего несколько раз за всю-всю историю, сколько амбериты себя помнили. Он был абсолютно неприступным, хотя строился на заклинаниях. То есть есть трофеи. Трофеи, вот русско-украинская война, крестьяне на тракторе подцепили танки, угнали, пока бойцы ходили за водкой и грабили магазин. Да, э, так получилось. Это трофей. Конечно, круто поставить танк у себя в огороде, и когда война закончится, на нем выезжать на базар, наводить дула на продавца и спрашивать, как Жванецкий нас учил, глядя в амбразуру, сколько-сколько это стоит. Это интересно. Но не позволят танк ставить в огороде, хотя, как бы, я думаю, что правильные люди уже у себя в огородах позакапывали много чего интересненького. Поэтому с металлоискателем не мешало бы пройтись. Но и правильные крестьяне однозначно у себя позакапывали. Конечно, танк закопать трудно, но кто-то, может, и танк закопал. Вот это, это трофей. За атрибутами имеющими силу, то есть заработающими. Все неработающие атрибуты находятся в музее. Как 31 июня брошь Мерлина, которая выполнила главное желание, и вся энергия с него ушла, остались только металл и камни. И больше эта брошь никак не заряжалась, пока не найдется другой колдун, который понимает, как ее можно зарядить. Но конденсатор можно зарядить как-то. Вот фильм «31 июня», вроде там любовная история, но главный фон это то, что был Мерлин, который насоздавал всяких предметов. И в этих предметах сосредоточена энергия этого колдуна Мерлина. И когда он дарит какую-то брошь, то самое светлое и самое сердечное желание у обладателя этой броши обязательно исполнится. И в этом суть подарка Мерлина. Ну и тот товарищ, которого играет замечательный актер Этуш, три кинокамеры, два магнитофона, импортные куртка замшевая, три, да, собака с милицией приходила. Вот это вот, это уж он играет, вот этого колдуна, который хочет завладеть брошью Мерлина. Ну, он уверен, что он сможет эту энергию правильно как-то реализовать. Вот это все, это трофеи. Поэтому все атрибуты, которые кто-то накачивает, ну как то, что я вам показываю, желательно это должно быть железное что-то, или это должно быть украшение ювелирное. Чем дороже металл, тем легче его накачивать энергией. Чем дороже кристалл. У нас как бы 4 кристалла первой наценочной категории. Это бриллиант, сапфир, рубин и изумруд. Ну и жемчуг относится смотря какой очень мало жемчуга относится к первой наценочной категории, в основном ко второй. Ну, и а искусственно выращенный жемчуг вообще ни к какой категории не относится. Это искусственно выращенный жемчуг. Он не такого совсем качества. Ну, а остальные, Александрии, там это уже вторая, вторая категория. И яшма четвертая. Это все написано на интернете, есть. Поэтому, чем дороже как бы, украшение, и чем оно утонченнее, тем большее количество энергии оно может в себе нести. И самое главное качество кристалла, например, бриллианта, то, что называется clarity, чистота. Любые трещины они уменьшают количество энергии, которое может кристалл внести. Для того, чтобы понять, что такое кристалл, Почитайте про полупроводники, семикондакторы, тайваньскую фирму TSM, почему кристаллы выращиваются долго, почему Байден, когда диск показывал, держал в руках, что они будут открывать филиал фирмы TSM. TSM это на сток-маркете, как эта фирма себя позиционирует. Кстати, стак упал и сейчас из-за войны, и тем, что Россию ограничили. Со стокмаркета падения очень большие, но лучше будет мир во всем мире, чем рост стак маркета. Поэтому те деньги, которые мы все потеряли, инвесторы, это нормально, ничего с этим делать не надо. Оно все вырастет в свое время. Как только группа агрессивная уйдет из мира политики и перейдет или в тюремное пространство, или в мир мертвых, то тогда все возобновится, санкции снимут, и все наши инвестиции пойдут вверх. Поэтому, все вот эти атрибуты, и есть еще инструменты. Понимаете? Все, которые медали, это очень хорошо. То есть вы прошли какую-то часть, астрал, как бы вас награждает, потому что у вас, не потому что вы прошли, а потому что у вас появился живой конкретный навык вы получаете определенный атрибут но самое дорогое и самое важное это получение инструментов каких-то в результате вашего прохождения по пути и именно отсюда выходит поговорка умеющему рубить не нужен меч примерно так пишите ваши вопросы потому что Понимаете, мне тоже как-то, я не хочу лезть сильно в глубину, может вам это не надо вообще и пора к чакрам возвращаться. Но точно пора к чему возвращаться на канале второго курса, это мне нужно сделать еще один апдейт по чакрам в связи с вот этими всеми инициациями и в чьих руках работает оккультизм. Потому что по этой теме, в чьих руках работает оккультизм, по каждой чакре нужно нарастить навыки, которые могут быть вам полезны. С другой стороны, тема как бы карма человека, карма родовой капсулы, карма рода, народа и страны, и всей планеты, мы впереди планеты всей. Это тоже жутко важный материал, который у вас должен быть и которым вы должны уметь как-то оперировать, он не такой вот супер полезный, как вот эти атрибуты, но с каждым из атрибутов нужно очень хорошо и конкретно заниматься. Спасибо, счастья вам. Вопросы пишите.